Приветствую вас, друзья, на канале Индекс Рейт. Анализ рынка на сегодня, 22 декабря 2022 года. Рынок продолжает оставаться в зоне страха, индикатор страха и жадности показывает отметку 28. За последние сутки было ликвидировано 11 с небольшим тысяч трейдеров на общую сумму 24 миллиона долларов США и потери несут преимущественно лонговые позиции. Традиционно посмотрим соотношение коротких и длинных позиций, также за последние сутки у нас сейчас доминируют преимущественно шортовые позиции, доминация составляет 50,65%. Основные индексы Уолл-стрит продолжили снижаться в четверг после того, как свежие данные вышли о ВВП США, которые указали на устойчивость экономики страны, усилив опасения о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. В целом у инвесторов есть опасения того, что экономика не собирается подчиняться и продолжить борьбу, которая, вероятно, потребует от Федеральной резервной системы, все еще сохранят дистрибленное настроение и для более длительных таких периодов, на которых каждый раз будет повышаться процентная ставка. В частности, следующее заседание Федеральной резервной системы состоится в январе 26-27 числа. На прошлом заседании Федеральной резервной системы Регулятор повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, при этом сигнализировал о том, что в дальнейшем тоже будет ужесточаться денежно-кредитная политика, которая будет вызывать распродажи на фондовых рынках. И участники денежного рынка по-прежнему оценивают 70% вероятность того, что Федеральная резервная система как раз таки в феврале повысит процентную ставку до 4,5-4,75%. В целом пик ожидается ставок на уровне 4,90 к маю 2023 года. Если мы посмотрим на дневной таймфрейм, то сейчас индекс основной фондового рынка S&P 500 показывает нам дневную понижающуюся свечу high хайконэши, но при этом после достаточно длительного падения, 4 четыре, четыре дня подряд, небольшой отскок на пятый день и сейчас движение вниз продолжилось, но при этом индикатор, обратите внимание, ADX болтовая, продолжает нам намекать на то, что красная Динамика завершается, идет нейтральная зона, в зеленом цвете находится индикатор, но мы при этом в трендовом индикаторе находимся в шортовых позициях и не завершили формировать волну моментума. Поэтому есть риск, что мы можем уйти немного ниже. На сегодняшний момент у нас индекс показывает 3780 пунктов. Если мы опустимся ниже, то ближайшей поддержкой, на мой взгляд, если мы посмотрим на локальный уровне Fibonacci, то мы увидим, что это именно зона 618 Fibonacci, так называемое локальное золотое сечение на уровне 3770, проваливаем его, уходим ниже и самый лой, который нам показывает индикатор, у нас находится на отметке 3590 пунктов, ну, зона 3600. На коротких часах отчет его видно, что транскор, трендовый индикатор у нас находится уже достаточно глубоко в шортовой зоне, подрисовываем красный кроссовер, в ходе волна момента он находится внизу, у нас есть на Намек на расширение красного денежного потока на индикаторе Market Cypher B. И также видим, что желтая волна VWAP индикатора толкается сверху вниз. Поэтому движение может еще какое-то время продолжиться. Главная криптовалюта вслед за фондовым рынком также продолжает снижение. Обратите внимание, в 16.00 по московскому времени, когда вышли данные о ВВП США и числу первичных заявок по безработице на рынке США, мы сразу же стали снижаться. Сейчас у нас есть небольшой отскок намек на то, что снижение потихонечку завершается у нас. Отрисован зеленый кроссовер на часовом таймфрейме, но при этом мы не закончили формировать красный денежный поток. И трендовый индикатор нам все еще намекает, что мы уходим вниз. И последние значения, которые были у нас, находятся в некой буферной такой промежуточной нейтральной зоне между двумя уровнями локального FIBA. 618 локальное золотое сечение и 768. И также обратите внимание, зеленая пунктирная трендовая паутина является очень хорошим таким триггером для консолидации цены, после которого мы видим либо прорыв, либо после консолидации отскок. И мы не дошли чуть-чуть немножечко до этой линии. Но я думаю, что, скорее всего, у нас еще есть вариант все-таки дотянуться до 768 FIBA, она как раз точь-в-точь точь консолидируется на пунктирной трендовой паутине. Это на часовике. Если мы посмотрим на 6 часов, имеется в виду краткосрочную динамику, то мы видим, что мы как раз-таки тянемся к этой пунктирной нулевой отметка локального FIBA у нас находится в зоне 16495. Туда потянуться вполне себе вероятный сценарий. Как раз-таки мы на 6 часах сейчас четко начинаем пересекать сигнальную линию на индикаторе Транскор и двигаемся сверху вниз именно из бычьей зоны в сторону медвежьих настроений поэтому снижение может все еще продолжиться если мы увидим дневной таймфрейм то мы сейчас пытались отскочить после длительного снижения обращаю ваше внимание раз два три 4 5 шесть семь дней на седьмой день у нас было доджи попытка отскока и продолжаем причем сразу же хочу обратить внимание у нас сейчас красная свеча молот отрисована на зеленом индикаторы adx Bull Tv. Это говорит о том, что у нас до конца медвежье настроения на дневном таймфрейме еще в полную фазу не вступили. У нас отрисовывается волна моментума внизу. Есть слабый намек на движение красного манифлоу. Обращаю ваше внимание, очень слабый. Но желтая волна вивап находится у нас внизу. Это означает, что в ближайшее время эта волна будет пересекать движением снизу вверх. А когда это происходит, мы с вами видим, что всегда происходит рост на любом таймфрейме, неважно дневка это или любой другой, именно так работает индикатор Cypher B. и если это произойдет у нас будет попытка все-таки немножко толкнуться повыше ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме это среднесрочная перспектива у нас выступает локальная фибоначчи 236 если ее прорываем то отправляемся дальше вверх это все на уровне 17 100. поддержкой по-прежнему здесь также на дневном таймфрейме выступает зеленая пунктирная трендовая паутина сейчас это уровень примерно 16 400 16, 500 если проваливаем его то ближайший по Поддержка, у нас выступит нулевой FIBA где-то на отметке 15900 с небольшим. Несколько альткоинов посмотрим сегодня по просьбе наших подписчиков. Начнем с эфира. Давно его не смотрели. Сразу же дневной таймфрейм. Примерно рисует то же самое, что биткоин. За одним исключением мы не ушли в красную зону манифлоу на дневном таймфрейме. Но по-прежнему находимся в нижних значениях по цене в объемом по вивапу. Желтая волна индикатора. И скорее всего будем пытаться толкнуться вверх по именно Этому активу у нас сейчас не отрисован на дневном таймфрейме кроссовер, но при этом обратите внимание, как странно это выглядит. То есть кроссовера нет, гребень волны завернулся и у нас есть намек, что в целом из-за снижения рынка мы можем еще чуть-чуть глубже, вот как здесь, например, отрисовать волну. После чего последует, конечно же, скорее всего, какой-то хороший отскок. Но у нас поддержка сейчас выступает в первую очередь пунктирная трендовая паутины, Это на уровне 11.48, то есть 1150, будем так говорить, долларов США за один эфир. А сопротивлением у нас выступает тоже пунктирная трендовая паутины на отметке 1350. Давайте посмотрим, что у нас с динамичной поддержкой и сопротивлением. На дневном таймфрейме ближайшая 50-я экспоненциальная скользящая рыжий мувинг выступит динамичным сопротивлением на отметке 1270. На коротких часах краткосрочная перспектива. Двигаемся вниз однозначно. Видим красный кроссовер. Волна двигается вниз. И пытаемся, хоть и находимся в зеленой зоне, сейчас дотронуться до верхней границы и развернуться. Пока разворот по трендовому индикатору не подтвержден. Только волной моментум. При этом в сопротивлении на 6 часах находятся все три экспоненциальные скользящие, 50-е рыжие сейчас на отметке где-то 1222. 100-е экспоненциальные среднескользящие на отметке 1220. 240 и 200 экспоненциальная средняя скользящая красный мувинт на отметке 1270. Совсем короткие часы. Локально импульс пропал. Подрисовываем некую короткую дивергенцию но я думаю что у нас будет попытка чуть чуть потолкаться вверх ну либо по-прежнему останемся в боковом движении обычно это и происходит в последнее время на рынке после некоторого импульса уходит все во флет. следующим активом хочу посмотреть лайткоин обратите внимание лайткоин сейчас у нас находится между двумя пунктирными трендовыми паутины наверху у него хороший объем поддержка была на ключевых зонах накопления сейчас мы пытаемся потянуться пунктирной рыжей трендовой паутины это у нас в зоне примерно 79 долларов за один лайткоин, но при этом очень дохлые свечки. Посмотрите, как выглядят хайконеши. Сейчас уже отрисовывается доджи. Еле-еле ее вообще видно на графике. При этом индикатор bull tv и dx индикатор сейчас показывает что мы находимся в зоне покупок но конечно же сейчас говорить о том что на дневном таймфрейме надо залетать в лонги, я бы считал преждевременно в любом случае любую информацию которую вы получаете здесь на моем канале она имеет дисклеймер это все не финансовый совет ни в коем случае вы должны проводить оценку самостоятельно если вы не можете или не знаете как это делать то рекомендую пройти обучение после которого вам станет понятно как выглядит трейдинг как с этим всем работать вы можете всю подробную информацию получить на официальном сайте индекс здесь есть вся программа обучения здесь есть предварительный весь перечень материалов которые вы получите а также презентационное видео где рассказано о том какой будет курс есть два тарифных плана для более опытных где речь идет только о свинговой стратегии и на 6 часов видеоматериала и 16 часов видеоматериала для новичков где есть полный обзор всех индикатор, с которыми я так или иначе сталкиваюсь и работаю. При этом вы можете также рассчитывать на то, что у вас будет постоянная поддержка в закрытом сообществе и также вы можете иметь неограниченную возможность получать новые видеоматериалы, которые выходят по новым стратегиям. Я всегда их ищу. Так что, если вы Желаете научиться трейдингу, я думаю, что это как раз таки для вас. На 6 часах явно видна причина отрисовки такой слабенькой свечи, свечи неопределенности, доджи и попытки немножко прости, хотя попытка ну, однозначно можно сказать просто техническая. Буки никак не могут взять никакого преимущества по данному активу. Обращаю ваше внимание, у нас есть медвежья дивергенция. У нас есть красный кроссовер, красная точка на волне моментума, индикатор Market Cypher B, пока смущает зеленый засвет стахастического RSI. Который говорит нам о том, что мы находимся в глубокой перепроданности и есть возможность еще немножко потолкаться вверх. Но при этом мы не завершили формировать волну. Вивап находится желтая волна здесь в красном манифлоу, в красном денежном потоке. Вот видно, что она пытается отрисоваться. При всем при этом мы в бычьих настроениях по трендскору. То есть, на мой взгляд, полнейшая неопределенность. Я бы сейчас постарался воздержаться от любых действий на рынке, пока не будет понимания хотя бы на нескольких часах однозначного, куда мы будем точно двигаться. По крайней мере, дневка нам пока еще намекает на неопределенность, вроде бы, скорее всего, медвежье настроение 6 часов, да, говорит о том, что медведь взял в свои руки рынок и 2 часа нам говорит о том, что, возможно, у нас будет хороший отскок, зеленая дивергенция и завершим волной моментума и в нейтральных значениях по транскору, то есть мы не ушли еще ни в одну из зон, вышли из бычей. И пока находимся на пути в медвежью. Если на первой свече можно было бы находить какие-то позиции на более младших таймфреймах, то сейчас на двух часах я бы пока уже в позицию не входил. Потому что желтая волна VWAP сейчас намекает на то, что она достигла минимальные значения на отметке минус 23.65. И сейчас показывает отметку минус 18.98. То есть прирастает. А VWAP очень хорошо толкает цену в одну или в другую сторону. И я бы предпочитал входить, либо когда Vivap только пересекает нулевую отметку, либо двигаться сверху вниз вместе с волной. Это бывает редко, но по крайней мере только пересечение нулевой отметки, вот здесь как на кроссовере, для меня было бы более объективно, чем сейчас. Пока не ушли из нейтральной зоны, попытки входа на коротких часах для меня сейчас неприемлемы. Последние сделки, которые я показывал, я закрыл успешно в шорт, успел зафиксировать прибыль. Небольшая, но достаточная для буквально одного дня трейдов. После чего рынок стал отскакивать вверх и только сегодня развернулся по ситуации, которая происходит на фондовом рынке и в экономике США. Поэтому удерживать позицию не имел никакого смысла, хотя она в любом случае вышла бы в плюс, даже уйдя в минус сейчас. Да, Это была шортовая позиция. По крайней мере, я сейчас нахожусь вне рынка, потому что завтра пятница и скорее всего рынок будет находиться в некой стагнации. Если мы посмотрим на следующий актив, это... Atom. Обратите внимание, сейчас по атому на дневном таймфрейме тоже свеча определенности сильного движения резкого вниз нет, но есть намек на то, что лонге у нас неприемлемым, потому что индикатор сейчас тренд у нас показывает однозначно медвежье настроение, медвежью зону. При том, при всем, что индикатор Market Cypher B основной индикатор, по которому я торгую, показывает зеленый кроссовер на дневном таймфрейме, но волна VWAP находится уже глубоко наверху. И самое главное, что красный Moneyflow сейчас завернулся чуть-чуть, обратите внимание, то есть тянется не к нулевым значениям сюда ближе, а уходит вот сюда вниз. Это означает, что медведи могут взять на дневке вверх. На коротких часах 6-часовой таймфрейм двигается вниз, на атоме более четко это видно, уперлись в нулевое ФИБО. Если проваливаемся, то уходим к локальному, вернее, это глобальное, прошу прощения, Фибоначчи на отметке 7,83%. Доллара. И здесь очень четко видно, что мы только пересекаем сигнальную линию на трендскоре. И с большей степенью вероятностью шорт продолжится. Два часа сейчас говорят нам о том, что может быть коррекционный отскок на коротких часах потому что сейчас VWAP находится внизу тоже достиг максимальных значений на отметке минус 1749 и скорее всего снизу вверх может толкнуться и есть намек при всем при этом загиба зеленого money flow вниз это означает что мы можем уйти в красную зону индикатор market cipher для тех кто впервые его видит очень хорошо отрабатывает волнами красная волна с переходом в зеленую волну двигается с собой цену но обращаю ваше внимание что если это flat, то движения будут незначительные. А в последнее время на рынке присутствует именно такое настроение, именно боковое движение и однозначно неопределенность. Но это все происходит в любом случае на медвежьем рынке. У нас продолжают доминировать продавцы. А как известно, теория Доу, гласит, что на медвежьем рынке всегда лучше находиться на стороне продавцов. И последним активом на сегодня, на дневном таймфрейме, сразу же посмотрим Matic. Обратите внимание, он сейчас уперся в нижнюю локальную Fibonacci. Сейчас красная подчеркнутая линия. Есть намек на то, что Bull TV показывает однозначную покупку. Но при этом, обратите внимание, даже ADX индикатор, показывая покупку, должен подтверждаться прочими индикаторами. В частности, свечной индикатор Heikon который я применяю, показывает нам красную свечу. Причем свеча тянется фитилем вниз, полностью перекрывая предыдущую хайконеши. Также, но больше похожую на молот. И смотрите, пока нет зеленой свечи, подтверждение лонговых настроений, в том числе, по IDX, невозможно. Даже с учетом того, что, опять-таки, здесь у нас подрисован зеленый кроссовер. И есть все основания полагать, что мы будем толкаться вверх. Пока нет подтверждения хорошей зеленой свечкой, я бы не стал этого делать. Также обратите внимание, что мы все еще находимся в медвежьих настроениях по транскору и тянемся вниз. Нет разворота. При этом... Трендскор у нас однозначно сейчас показывает короткий период, девяточку. Это значит, что он должен достаточно хорошо и быстро реагировать. Но в любом случае это дневной таймфрейм, ситуация может поменяться. Надо смотреть младшие часы, 6 часов на краткосрочной динамике. У нас однозначный шорт, лежим глубоко в медвежьей зоне. И у нас все еще формируется нисходящая динамика. По сайферу мы видим активный красный денежный поток. Никаких намеков на то, что он будет сужаться к нулевой отметке есть конечно перепроданность по стахастическому и по классическому RSI мы видим этот засвет на стахастическом RSI зеленый и фиолетовая линия классического RSI тоже лежит в нижних значениях практически повторяя стохастик и также обращаю ваше внимание что у нас сейчас неопределенность и по диверу и если мы проваливаемся сейчас нулевой отметки FIBA то у нас очень хорошая поддержка будет в районе глобального Fibonacci где-то примерно 0.69-0.70 опять-таки у нас есть намек на то, что на этом 6-часовом таймфрейме мы нарисовали якорную волну, ушли за белую границу индикатора, после этого средний триггер и сейчас пытаемся нарисовать малый триггер. Но если мы уйдем ниже среднего триггера, вся эта структура ломается. И в большей степени нужно рассматривать шортовую стратегию. Если посмотреть на еще более младшие часы, на двух часах у нас, так же, как и на предыдущих монетах, отрисовывал зеленый дивер. И, скорее всего, это намек на то, что может быть отскок. Но у нас не завершило формирование волна моментума. И мы однозначно в шортовых настроениях. То есть было падение, удержание на локальном FIBA, отскок. Сейчас боковое движение и еще вниз можем продавиться. В любом случае, как я уже сказал, в преддверии уикенда не стоит сейчас рисковать и заходить в неопределенном рынке в какие-либо позиции, поскольку следующая неделя фактически это уже последняя перед новым годом неделя, это уже рождественская неделя, и рынок, скорее всего, будет вести себя вяло, либо находиться в боковике, либо постоянно поддавливаться медвежьими настроениями, поскольку в эту новогоднюю рождественскую неделю мы заходим именно на медвежьем рынке. Будьте обязательно на стороже, в любом случае, всегда во всех своих сделках используйте риск и money management. В любом случае, всем хорошего завершения недели, всем хорошей завтра пятницы. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, пишите монеты, которые хотели бы видеть в обзорах. Ну и обязательно подпишитесь на телеграм-канал, телеграм-чат. Все ссылки есть в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Также в описании к этому видео есть все партнерские ссылки на биржи, на которых я торгую. Это биржа Bybit и биржа BinNex. Live trading, живую торговлю вы можете посмотреть в плейлисте. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRaid и до новых встреч.